Здравия друзья, на связи Мошкин Владимир, вот моя страница, сегодня я опять буду говорить о криптовалютах и о том, где, в во каких средствах массовой информации рассказывается о криптовалюте PRISM, криптовалюте, которая самая передовая и не имеет аналогов, которая сегодня самая трендовая, самая успешная, которая содержит, не содержит в себе ни одного минуса Криптовалют Которые были до нее То есть она Лучшая из лучших Ну это вы сами уже разберетесь Почитаете об этом Посмотрите мои видеоролики Доказательства На моей странице много что вконтакте Написано об этом Ну и сейчас новость Businessfm.ru Почему власть власти боятся криптовалюты. Американские журналисты сообщают, что налоговое управление США давно отслеживает платежи и раскрыло данные многих цифровых кошельков. Почему криптовалюты тревожат гос госструктуры и как блокчейн технологии могут изменить мировую финансовую систему? Биткоин беспокоит налоговиков. Всего в мире на, на настоящий момент существует около 16,5 миллионов биткоинов с капитализацией, приближающейся к 79 миллиардам долларов. Это не так и много, если учитывать, что капитализация мирового рынка акций почти в тысячу раз больше. Но рост значения криптовалюты не может не беспокоить государственные структуры. В конце августа появилась информация, что налоговое управление США якобы уже давно отслеживает платежи и раскрыло для себя данные многих цифровых кошельков. Биткоины будоражат умы общество с тех пор, как их стоимость перевалила за психологическую отметку в 1000 долларов за единицу и стала уверенно расти дальше. Поскольку при этом в технологии большинство людей разбирается не очень, тема обросла различными слухами и домыслами, например, о том, что с помощью криптовалюты можно легко уклоняться от уплаты налогов. Такая возможность действительно существует, как с использованием криптовалюты, так и без нее. Ведь биткоин это всего лишь инструмент, причем в многом куда более открытый, чем классические платежные средства. Считает активно интересующийся в последнее время вопросами криптовалют координатор синих ведерок Петр Шкуматов. Петр Шкуматов – координатор движения общества синих ведерок. Блокчейн является абсолютно открытой технологией. Любой может посмотреть... У какого кошелька сколько денег? Когда вы приходите в обменный пункт, который просит у вас e-mail и телефон, чтобы скинуть вам смс о том, что обмен биткоинов на доллары прошел успешно. О какой анонимности здесь может идти речь? Для того, чтобы сохранить анонимность, необходимо предусматривать какие-то меры предосторожности. Есть специалисты, которые оказывают соответствующие услуги, и никакие налоговые управления никакой страны, в том числе и США, не сможет обнаружить то, что они хотят обнаружить. Нападки на криптовалюту со стороны государства в ближайшее время наверняка будут усиливаться, пока на основе технологии блокчейн мировая финансовая система кардинально не поменяется, уверен основатель криптовалюты Призм, специалист по криптовалютам и блокчейн технологиям Алексей Муратов. Алексей Муратов, основатель криптовалюты Призм. когда говорят о том, что биткоин могут использовать в каких-то террористических целях и всем остальным это смешно. Биткоин, наверное, самый последний инструмент, который бы использовали, если было необходимо провести финансирование законного мероприятия. Существующая мировая финансовая система – это, по сути, финансовая пирамида, основанная на долларе США. Весь мир это понимает, и многие ищут альтернативную расчетную систему и выход из этой финансовой пирамиды. Постоянно будут попытки биткоин задавить, но я уверен, что мы все равно перейдем к децентрализованной финансовой системе. Будет она построена на биткоине или на какой-то другой криптовалюте, но это точно произойдет. Биткоин уверенно приближается к пяти тысячам долларов за единицу, в то время как в сети активно обсуждают сообщение, что американскому АНБ якобы наконец удалось при помощи системы глобального мониторинга при СМ узнать личность Сатоши Накамото, создателя биткоина и самого загадочного миллиардера в мире. Об этом сообщает веб-сообщество о блокчейне. Сотрудники АНБ использовали архив электронных писем, собранных из почтовых серверов. Специалисты сравнили тексты Сатоши Накамото с триллионами образцов писем других пользователей. Результаты расследования не разглашаются. Сатоши Накамото – псевдоним человека или группы лиц, разработавших протокол криптовалюты Биткоин. В профиле в международной сети P2P Foundation Сатоши говорит, что он родом из Японии, ему якобы 37 лет. Его имя с японского переводится как «мудрый». кому-то разрабатывал проект «Биткоин» с 2007 года, а в 2010 прекратил свое участие в его развитии. Состояние Сатоши оценивается примерно в 1 миллион биткоинов, что соответствует и 1,1 миллиарду долларов США. В СМИ появились сведения, что за этим псевдонимом могут скрываться профессор экономики и права Ник Саба, владелец анонимной торговой площадки «Рос Ульбрихт» или японский математик Матидзуки Синьити. Все они отрицают свою причастность к проекту. На поиск на Накамото тратятся беспрецедентные усилия, задействованные огромные ресурсы. Американские спецслужбы стремятся раскрыть личность таинственного миллиардера из-за подозрений, что он может быть не просто хакером, а агентом России или Китая. Тем временем The Financial Times сообщает, что 6 международных банков создают новую криптовалюту. Разработка называется USC. Валюта будет более универсальным аналогом биткоина. Вот такие новости. Такая жара происходит везде по поводу криптовалют. Поэтому чем вы раньше разберетесь с этим вопросом, чем быстрее, тем быстрее вы будете на коне в этом вопросе. И будете иметь постоянно растущий свой доход. Обращайтесь ко мне в личку. Вот моя страница. Все инструкции указаны здесь на странице Показать полностью Вот здесь вы все можете прочитать Сделать лайк, репост записи Также прошу всех сделать лайк, репост записи видео Которое вы смотрите сейчас на ютубе Каждому из вас я подарю криптомонету, призм Просто безвозмездно Для этого достаточно просто написать мне в личку и сообщить свои данные, куда вам перевести эту монету Ну, соответственно, нужна будет ваша электронная почта Для того, чтобы я зарегистрировал вам личный кабинет Для того, чтобы вы в нем делали учет своих действий Ну, там отражается просто учет всех ваших действий, транзакций Наглядно и доступ только у вас имеется Благодарю всех за внимание Подписывайтесь на канал. До скорых встреч.